Вот у нас сетка, нейлоновая мононить P56, здесь у нас, значит, идет ширина метр, длина любая, Но в данном случае отрезаю вот ребятам по полтора квадрата, это полтора метра длина, метр ширина, и полоски, вот данные намечены, по 16,5 сантиметров, как раз данного куска получится 6 бесинских скважин, вот, сейчас покажу, как она режется. за котом гоняет ребят всем привет только приехали со скважины уже стемнело зарядили дожди осень ощутимо так хотел бы записать небольшой лайфхак как правильно резать сетку нейлоновую головного плетения с нити. как ее правильно отрезать вообще чтобы она не махрилась вот замечательная буровая сетка но есть небольшая проблемка если ее просто порезать то она будет махриться и достаточно так иногда очень замечательно махриться, что просто можно потерять кусок сетки. Поэтому все, кто у меня заказывает сетку данную, я всем ребятам рассказываю, как и нужно ее правильно резать. Но вот теперь хотелось бы показать, как это делается. Вот, у нас сейчас два заказа. Сегодня у нас 26 сентября. Завтра мы отвозим один заказ на 30 метров бровового ручного оборудования Александру. Город Кириши, Ленинградская область. вот И он заказал... 1,5 квадрата P52 сетки и полтора квадрата нейлоновой сетки P56. Вот. И также сейчас на днях будем отправлять Андрею в Санкт-Петербург. Тоже оборудование на 30 метров. Он также заказал полтора квадрата P52 сетки нержавейки, которые мы работаем с 2007 года. А с 2015 года я отправляю бруевым бригадам. И полтора квадрата нейлоновой сетки заказал. И вот я сейчас буду им резать. И заодно сниму небольшой видеоролик. Все, пойдемте, я покажу. Как это делается Так, берем, зажигаем горелку Берем ножнички Нагреваем лезвие с двух сторон Хорошенечко И процесс продолжается у нас Так, секундочку Вот так вот Вот она Поехала, поехала, поехала, поехала По линии, оп Одному неудобно. Раз, раз, раз, раз, раз. Все. Края запаялись. Махриться не будет. Вот, разрезалась очень быстро и легко. Нагреваем лезвие. Еще раз. Нагреваем. И как по масочку данная сеточка режется замечательно. Быстро, четко, по линии. Главное, правильно разметить. Все это отрезается. Как только лезвие остыло, это будет заметно, что уже ножнички не режут как надо. Заново нагреваем, и процесс продолжается. Вот и все. Готовый кусочек запаянный, махариться не будет. Вот как-то так так ну вот у нас получилось 6 полосочек полтора длина шестнадцать с ширина как раз на 6 обесинских скважин сетка данная э, у нас квадрат стоит 1200 порезать можем любыми э, кусками кому как удобно кому как захочется как правило берут либо полтора длина метр ширина либо 3 длина э, метр ширина вот как-то так. Вот. Нержавейка P52 у нас 1300 на данный момент квадрат. Для заказа буровой сетки все ссылки будут под данным роликом. Так что можно написать мне. Я расскажу, как заказывается сетка, как она доставляется и так далее. Все, Всем удачи, ребят. Хорошего окончания сезона. Да, хотя кто-то и зимой будет. Вот. У всех по-разному. Все, До связи. Всем удачи. Главное, что она вообще есть. Так, ну что у нас получилось по факту. Пробурили мы вот здесь вот, начинали бурить. <звёзд> Весь ролик я снимал вот эту скважину, мы бурили, пробурили один с половиной метров. Вот, обсадились на семь с половиной. <звёзд> <звёзд> <звёзд> Скважина воду не дала. Скорее всего...